А это именины Никодима, который он же Оранжевый Дик, он же Аббат, он же Шеф, Старец, Директор группы Северный Крест, и его мы тоже сегодня поздравляем. Его мы сегодня поздравляем с именинами. Вот. Сегодня еще память Николая Святитель Николая Сербского. Сербского. В общем, сегодня просто какой-то мощный день. И вообще воскресный день. Вот, еще и воскресенье сегодня. В общем, прям само небо, сама вселенная сегодня нам дает мудрость, позитивность. И поэтому... Стараемся соответствовать мы нашим, а, как это, образцам, да, Микодиму, а, Святителю Николаю, Жену мироносицам. Это как бы вот наши святые для подражания, чтобы мы тоже шли к такому, да, вот восприятию мира, как у них был смирение, там, послушание, любовь. Главное, что они все живы. Да, и так далее. Какие? Вот. Э -э не унывай. В прошлый раз э Женя прос просил не унывай, мы не сыграли, не унывай. Просто я не видела, что он написал там «Северный грязь, пожалуйста, сыграйте, не унывай». Сегодня, дай бог, Женя смотрит, есть лицо ну, да, специально для него, да, не унывай. Я думал, что ты судьбе не споймала Кого-то любила, посуду я била А вечер на кухне в разном пылила А в бежали друзья, умеряли И ночные улетали до восени ветер Я долго -то слилась, а потом все забылось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 в комнатах, в комнатах, в белых стены и зеленая дверь Я сижу твоём своём почистенье Pra mim This <laughs> is